всем привет друзья мы сегодня на первом льду ребята казагаов нету все выставился наблюдайте за рыбалкой Так, ребятушки, устанавливаем личку, уже светает. Так. Надо было достать, понятно, полметр. меньше полметра туда. Да что ты. Лучше делаем вот так вот. Знаете, на ну, что будем ловить, ребята? Зарядим сюда сюда этот одну тему испробуем как говорится цветного карасика поставим или карпа карпа карпик карп коя Ради эксперимента будет брать на него нет. Так, так. погнали дальше. Все уже выставился? Уже выставился? Я же фонариком светил. Нет, нет, нет. На ну, на этой стороне. Этим фонариком свечу, думал, ты видишь, ты вышел. Смотрю, куда ты пошел. Может, у тебя там место какое-то особенное, думаю. Да, Я тут ни разу не а -а, -а. Там вот а вы здесь Да, тут, вон там, в губке. И вот под тем, под той камышам, а, да? да. А, а дальше смысл, там смысла не было, мы там ставили что-то нифига. Вот вот тут, тут, тут вот, у камышей вот у этих, вот где вот камышки, вот так она любит щучка гулять. Вот так вот, да, да, да, да вот так. Вот где-то вот до этой губкой, до этого вот березина, где повалившиеся. мы ловили. Может тут рядом стать? Такого не хочу. Ох, куда ты, куда ты запросился? рыбалка такая интересная будет если будет клевать конечно снега нет на льду вот что плохо что плохо что снега нету сегодня будем ловить на карпика и на карпкоя на карасика цветного Уставляемся по мелководе, ребят. Я не знаю, каждый год по мелководе уставлялся тут на этом озере. Будем изменять традиции. Ставим одну вот такую. Золотой Здорово. Ну, как оно? Ловил еще, не? Или первый раз? Первый лес, Первый раз сегодня? Первый раз. А, так... тоже раз. Ага. Вот. Нажалится? Да, тоже поставил. Ага. Тут, смотрю уже бурено. Да, тут чуть вышел все, все озеро уже, как решетоно. Ага. Я позавчера с не дошел до него. Там Вроде лет, лёд только неделю как стоит. С выходных а с этих, а -а ну, с тех уже народу я позавчера там на болоте народу не потолкнули а где на болоте на полубарском ну, не вот здесь вот на той стороне короче каналы а -а -а. что там клюет что ну, там, а -а -а. там чисто О, ясно да, давай да. Ух! а Еще буква... Есть на... Есть? Есть? Возьмёт, она, здесь. она здесь будет. Она возьмёт, возьмёт. Mm. Блин, заряд у нас была сразу. Ну, если бы крупная она бы это встала... Чурец, Не, ну, вот небольшой, это... наверное. Еще один. Еще один горит. Холостой! Опять оттащил и бросил. Вот козел. Что ж такое-то? Не хочет? Нормально брать Ребята Мелкий Мелкий засранец Мелочь ребята бросил да что ты будешь делать так вымотала что загар уже сегодня Шестой, ребят лески мало тут она этой жерлится. она только ее пошла и лески маловато Но это лески на полубарской сделано а тут глубина побольше как она хорошо пошла ну, ладно подождем еще Загар, я даже боюсь уже подходить. Пипец оборвало бля. Оборвала. Хорошая. В общем, такая рыбалка, ребята. 8-0 не в мою пользу. Не знаю, короче, что за фигня. Но, скорее всего из-за того, что нету снега на льду. Поэтому она бросает сразу же. берет и чуть чуть то и, короче, бросает. Два метра, три. Оттаскивает и все. Поражает. 8-0 ребята, 8-1 Вот она, ребята, первая все-таки щучка Первая щучка в этом сезоне, ребята ребятушки еще одна вторая вот, это покрупнее уже вот такая красавица пытался на gopro снять короче батарейка сил вот. хорошие здорово рыжий здорово рыжий рыжий рыжий ты что натворил я тебя спрашиваю ты что натворил а что что твои воровские глаза скажут мне об этом а вот так вот ребята не успел тот опоздал. Ладно, обрежем этот хвост, короче, и будем жарить, ребят, рыбу, которую поймали. Вот. Чё, тебе мало, рыжий? Ну что, ребята, пробуем щуку реанимировать? Или все что от не осталось? сразу кошаку отдаем заслужил чуть-чуть не подождала злодей хорошо у нас две щуки до второй он не добрался Ребят, стекрой уже. Чуть-чуть не дошел до крыла. Короче. Ченочку поджарим. Как мне чешую чистить? не хвоста, ни головы. Вот такие вот дела. Напишите в комментарий, у кого такие же животные злодеи. одна рыбка плавает а плавала три рыбки думаете куда они делись да да не удивляйтесь рыжик сажал так ладно сейчас я почищу рыбу не буду вас отвлекать и включимся дальше так ребятушки ну что начнем готовить у нас сегодня блюдо, короче, какое будет, картошечка. Сделал картошечку-пюре, короче, и пожарим нашу щуку. Вот щука такая получилась, ребят. Все, что осталось, ребят. отрыжило. Вот. Сейчас все поджарим. взял мучки. Сейчас обваляем щучку в муке. Сейчас я добавлю соль. Соль еще держит. Так. Соли сейчас чуть-чуть. Все на глаз делаем, ребят. Так, надо где-то взять весло, помешать. Так, соли, мне кажется, маловато. Так нормально будет. Так будет нормально. зажигаем газ, где наше масло а, покажу вам картошечку, ребят. картошечка уже вот, все начищена очистил картошку, кстати, так, кстати не знаю посолил ли картошку или нет это я уже не помню надо попробовать водичку картошку я вообще не солил Так. Жена на работе просто, ребят, сегодня я выходной, сегодня моя очередь готовить. Сейчас сковородочка нагреется, вы не переключайтесь. Так, ребятки, ну чё, сковородочка вроде нагрелась, погнали. Позвоночник с рыбы срезал, не везу позвоночник. Как вам там запах передает тогда? Сейчас надо газу убавить. придется скажет, всю кухню опять загадил, а что делать? Ах, хорошо, да? Добавим чуть-чуть газ. Делаем средний. Все. процесс идет, ребят. Кстати, ребята, лайфхак он такой от меня, короче. Чесночок. Надо добавить в картошечку. Вы увидите совсем другой вкус будет картошки. Попробуйте, ребята, я не пробовал. Но попробовал экшите помехать. Кто там приезжал? Сейчас буквально два зубчика. Иди сюда, Алексей. Привет, Давай всем. Привет. Привет. Что там делал? Уграл. Играл? Да. Сейчас два зубчика добавим в картошечку и будем. остаться. Все, прям. Два зубчика берете таких. А, Все. Кстати, видели там на жерец? Короче, пробовал вот такие рыбки запыта насадить. Думал, эффект будет лучше. Ну, эксперимент такой сделал для себя. Короче, щука вообще не клюет на вот такую. А, одна поклевка была и бросила, короче. Так что, я думал, яркий цвет наоборот будет как этот. Вежие воблеры, блесна, там яркий вон цветов короче, делают, и она клюет на них. А это нет, нифига не клюет. Вся щука поймана вот на обычного жестца карпа. Да? Виновник торжества. Блин, перевернуть не могу, ребят. Что это такое? О. Сегодня будем дегустировать с женой. Жена сейчас опять скажет, ну, нормально. То она скажет, нормально, ребят. Короче, это, там сковородку. На голову я ем. Шучу. Сейчас не мешаем, снимаю. Сейчас сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда Ой, маленькая хозяюшка. Игра такая, да? Да. Что, хочешь, чтобы я с тобой поиграл? Да. Ну, сейчас папа приготовит, пообедаем, и потом поиграть будем, ладно? Иди-ка пока сам посмотри, что-нибудь. Так что, вот такие дела, ребята. Разница между цветной и обычным. На обычном лучше карта клюет, чем на так, все поджарим, придет жена, будем дегустировать, а вы не переключайтесь, ждите дегустацию, не буду вас поддерживать Так, ребятушки, картошечка все готово. сейчас солим воду, до конца не сливаю, там оставляю где-то кружку воды. Дальше что мы делаем? Что мы делаем дальше? Дальше молочка Свойского, тут на улице покупают, люди занимаются, корову держат, вот у них мы покупаем, в магазине же молока то нет нормального, там вообще молока нет, открою вам секрет, у нас столько коров в России нет, сколько там молока продается у нас, все остальное это молоко, это химия, вот это молоко. А это вот с трехлитровой банки сметана, сколько получилось. Сливки снимали когда? Да, вкусно пахнет. Так, все. Прямо. Все, ребята, мешаем. Ой, мешаем, говорю. Толим, Толчем или как оно? Толченой картошкой. сейчас я вам поближе Обязательно она маслица добавить серияшка, вот и жена пришла. Ну как, нравится тебе обед-то? Я еще не знаю. А да, будет дегустировать. <смех> да. Сейчас мы положим. Спасибо, муж, что он выходной. А муж сегодня будет дрова рубить? Поможет? Не знаю. А? Не знаю, не знаю. Я пирожком бы напекла. Ага. Есть его? Ой, есть чай, корк, что ли? Mm -hmm. Там печеночка есть, это. Mm -hmm. сейчас продекстируем, ребят. Mm -hmm. Ой, немножко в сторону, она загораживается. Что, у тебя? Тебя невозможно загоразить. Mm -hmm. Что-то печеночку взяла. Mm -hmm. Печеночку взяла. Как? Вкусно, ребят. Вкусно. Сейчас, сегодня-то вкусно сделал. В больницу не попал. Так что вкусно. Сегодня вкусно. Сегодня вкусно. не надо. У меня ритуал. Ладно, ладно. У меня ритуал. Все, ребята, подписывайтесь на канал, чтобы понравилось видео. Всем пока. Скажи всем пока.